В акушерство все приходят по-разному. Мой сегодняшний гость прошел Чернобыль, Афганистан, много лет был военным хирургом, а потом всего за один день принял решение стать акушером-гинекологом. Знакомьтесь, Игорь Остапович. Саня, надо распечатать, распечатать какие-то договора. Какой то что? Я говорю, что нет чистых листиков? Он говорит, зато будет видно, что ты заботишься об окружающей среде. Это очень смешно. А я, знаете, что <смех> хотела вас спросить, у вас э, ВКонтакте, но вы как-то его плохо ведете, уж уже такой заброшенный, <смех> да, как-то давно не были, но у вас там первая запись, э, по-моему, 22 декабря, сейчас точно скажу, да, 22 декабря 2012 -го года. Поеду в Питер. Это вы откуда ехали и зачем? Куда? А, ну, дело все в том, что мы жили а, как бы на два города. начинал служить в вооруженных силах СССР еще, когда заканчивал медицинский факультет. Вот, и потом, когда сокращение произошло, ну, там реорганизация была в вооруженных силах, это было в 90-е годы, вот, я уволился, и потом, после этого я нашел, когда работал, и мы жили в Самаре долгое время, и там я работал, и, в принципе, как акушер-гинеколог я там состоялся, вот. А у нас здесь учился сын старший, у нас здесь была квартира, мы сюда ездили, ну, отец моей жены, он тогда еще был жив, он заканчивал Львенмарскую медицинскую академию, он тоже ездил потом сюда на каждый раз на встречу своих выпускников, вот. Я так с 14 лет в Петербурге уже был. Я ездил на Кольске, занимался туризмом. Всегда поезд шел через Петербург. Я вообще сам родился в Беларуси. Вы в Беларуси родились? Да. Ух ты, а в каком городе? А, ну, родился в Гомельской области. Это там городской поселок клетница. Но жил, это. Родители переехали в Витебск, поэтому я в Витебске 20 лет, первых 20 лет жизни, и 4 курса мединститута это Витебск. То есть юность ссян у прошла в Витебске. У нас старый доктор, который из Белоруссии. Да, здорово. Вот, Поэтому как бы вот в двенадцатом году почему я еду? Ну, ездили сюда постоянно на какие-то события у нас. Ну, у нас традиционно на Рождество мы приезжали чаще всего. Ну да, 22 декабря как да, раз так да, Рождество. Да, конечно, было Рождество, приезжали сюда. У нас обязательно билеты были или в Мариинский, или в Михайловский театр. А программа была казанские, театр, ну вот такая вся вот была. То есть это было То еще есть... не на работу сюда? Нет, нет, на работу мы окончательно, когда я переехал в шестнадцатом году. Но ну, я сразу на, э, я был, честно говорю, что когда ходил в дома, я понимал, что я иду туда же, где я, откуда вышел. Но вот профессор Михайлов мне порекомендовал идти в Скандинавию, Ты... пришел. То есть получается, что вы, вы же вообще учились да, да, и да, в Самаре, и в Казани. Казань это ГИДУФ, это институт по усовершенствованиям повышения квалификации врачей. Но у военных тогда не было интернатуры, ни ординатуры не было. А, -а, -а. а была, просто ты закончил военный факультет. И направляют куда-то. И вперед ты работаешь уже врачом в войсках. Вы военный хирург. Учились на военного хирурга. Значит, э, в дипломе военный врач. Написано, Просто врач. Военный врач, да. Чтобы стать хирургом, надо пройти в армии потом специализацию. Но у меня так получилось, что я был. Э, ну, в то время тоже были горячие точки. В шестом году это был Чернобыль. Я был как раз в оперативной группе Белорусского военного округа. Это был как раз в 30-метровой зоне. Вот потом, когда нас заменили. Через полгода попал в Афганистан. Там я служил почти полтора года. Начальник пункта бригады специального назначения. Это Джуллабад, провинция да. Гархар. Вот, это, да. это спецназ. Вот, ну, после Афганистана, когда уже был вывод, да. И наша бригада первая выходила, и мы вышли. Уже тогда еще Советский Союз это был. Вот, попал в Белорусский военный округ, там тоже служило какое-то время, а потом, когда реорганизация началась в вооруженных силах, то я решил, что хватит уже воевать, и пошел к мирной жизни. Мы уволились уехали из Беларуси в Самару, там жили родители жены. И там мой главный врач, он бывший... Тоже военный врач, наверное, у меня, поэтому и взял на работу к себе, потому что специализации именно хирургической или, там, или терапевтической не было. Хотя опыт был, естественно, и по боевой травме. Но он предложил стать обширным гинекологом. Это было вот э, в 90-м году. И вы прям так раз и согласились? Нет, я сутки думал. Я пришел домой, потому что я не ожидал, что я должен обширный С чего? Да. У меня военный образец. Военные пациенты, мужчины военные, да. Вот. Ну, женщин тоже много в вооруженных силах, но там специфика своя, в основном, все-таки, это люди здоровы в основном. Если им какая-то помощь гинекологическая требовалась, требуется, она оказывается в гражданских лечебных учреждениях. Вот. Но когда я вот в эту больницу попала. это оказалась больница многопрофильная, это вторая городская больница Менисимашка в Самаре, а в Куйбышеве тогда. Вот, она наверное, вторая по, по городу вот, по значимости была, потому что там были много отделений лечебных, Я в плане акушерства был роддом, была гинекология оперативная, была септическая гинекология, там где лечили вот эти гнойно-воспалительные заболевания. И там э, в течение года тебя ты видел столько патологии, что ты, она, тебе она потом ее хватало на, на всю оставшуюся жизнь. Потому что дежурство, работа, много родов. Но надо было как-то переучиться, то есть вы да, же... Поэтому он взял сначала на рабочее место. То есть я учился прямо на рабочем месте. Вот у меня было прекрасно зав отделением рандильным Марья Сергеевна и школа, вот, она меня учила, это классик, такой человек, классического кушерства, вот, и через там несколько месяцев я уехал в Казань учиться на, проходить первичную специализацию кушерства гинекологии, <говорит> ну, чтобы была и база теоретическая, плюс, ну, документ, что я все-таки прошел специализацию по этой специальности, и все, а потом все время работал практически 20 лет на одном месте в разных отделениях ну система такая же как ну, муниципального здравоохранения да то есть ты работаешь дежуришь обычно это вторые там вставки бывает чуть больше а там были какие-то платные роды ну когда mm -hmm. я тогда начала работать платных родов тогда не было платных услуг услуги начали вводиться чуть попозже гораздо вот и причем это были в оперативной гинекологии когда вот это прерывание беременности, да. с наркозом там и прочее. Раньше, раньше без наркоза делали всевозможные манипуляции. Но это было очень давно. Давно, давно. Это, или старые еще времена. Вот. Я говорю, я просто знаю ту медицину. Да. Потому что я уже больше 30 лет. Я в восемьдесят пятом году закончил факультет. У меня стаж по, по работе 30, врачом 30, получается, семь лет. А с девяностого года это тридцать два года. Тридцатого года. Это очень много. Мы про это обязательно с вами поговорим, потому что мне интересно, как человек за столько времени, находясь сейчас уже да, немножко в другой медицине, вот как вы на смотрите, мы обязательно про это поговорим. А у меня вот такой вопрос. Вы в Самаре, когда работали в этой да, второй городской больнице, вы там были на должностях различных. Вы были заведующим отделением ну, и был, замглавного да. врача. да? Это уже в другой больнице, но там я был сначала врачом-ординатором во всех отделениях и в роддоме и в гинекологии и в одной, и в второй, и потом уходил заведующим гинекологическим отделением в другую больницу, там э -э, тоже городской, потом вернулся опять в эту больницу, uh -huh. заведуется родблоком, родильным отделением, а потом, когда уже, э -э, ну, какое-то время отработал, предложили на место врача покушерства в другую больницу, я ушел туда на такси. На повышение, да. Но вот у меня, знаете, в связи с этим вопрос какой. Иногда женщины, когда выбирают себе врача по договору, да, то стараются выбрать человека при должности заведующего отделения, заместителя главного врача, иногда главного врача. Потому что кажется, что если ты идешь к руководству, к руководящему составу клиники, то все будет в порядке, все будет под контролем, под большим контролем, чем у обычного доктора. А другая категория женщин говорит о том, что... Не надо ходить к руководству. Почему? Потому что они очень заняты административной работой, и, там, их может не быть, их могут вызвать на какие-то совещания, на какие-то сложные случаи и так далее, и они все равно вас передадут другим врачам. Вот к кому вы скажете, что они правы? Вы знаете, вот когда это действительно так, когда я стал при должности, да. Ко мне даже просто вот люди приходили, для них это как магично. Да, да, да, да, да. И с ними общаясь, понимаю, что да, люди вот именно на должность шли, как бы, да, и мы вот это вот. Ну, у меня так получалось, что я... Ну, понятно, когда ты в родильном отделении заведующий, ты там практически... Живёшь, практически да, живешь, да, да, да. Когда ты на административной должности, которая обязывает тебя быть и там, и там. Да, там, да, там, да, да. Учился, да. много работы административной... Ты пытаешься, конечно, тебе тоже люди обращаются, но все равно ты предупреждаешь, что бывает ситуация, ну, например, если ты не в роддоме, а на совещании, то ты приедешь ну, через там, час и два. И у меня был так случай, что я не мог приехать чисто вот по таким причинам. Ну, понятно, что тебе доверяют, ты передал другому. Когда команда работает, ты знаешь каждого врача, кто чем дышит, и кому ты можешь доверить человека. Поэтому. Есть такие, но я не скажу, что вот это прямо, ну такая система, что вот... Ну да, есть такие, есть, просто доверяют врачу, который, у которого кто-то был ну, так называемая цыганская почта. да да, да, Самый да. Надежный, как бы вот, угу. вот Ну, кому-то стаж нужен, кому-то отзывы нужны. То есть здесь просто как человек к этому относится? Да, наверное, скорее всего, так, потому что вот... Я не скажу, что поток резко увеличился, потому что ты стал заведующим. Понимаете, когда становишься на должность руководящего, у тебя мысли немножко не об этом, они совсем о другом. Тебя, ты как бы отвечаешь уже не только за того, с кем ты занимаешься рожать, ты отвечаешь за коллег, потому что ты им должен прийти на помощь, и они обязаны тебя позвать, если что-то, какая-то ситуация. У вас все-таки прошлое хирургическое, да, не просто акушерское настоящее, да. а хирургическое прошлое. Отличается ли шов после кесарева у, у врача, который просто акушер-гинеколог, мы знаем, что все акушер-гинекологи они делают кесаревечение, то есть они тоже являются по сути хирургами а, от того, вот есть ли прошлое такое прям, прям хирургическое хирургическое вы знаете, вот хирурги ну их так как вот нас учили, когда нас учили я первую операцию сделал на четвертом курсе, мне уже был на практике, на врачебной. Ну, вот я тогда увлекался, понял, что да, вот это мое, я хочу быть хирургом, и э, ходил в кружок. И когда попал на практику, попал в больницу большую, где не хватало рук, и хирурги с удовольствием брали э, к себе в, в подмастерье студентов, ты ходил с ним в операционную, и у меня прекрасные ребята, молодые хирурги, которые говорили мне, что, значит, вот как только начнем аппендицит делать за 20 минут, ну, по скорости, то есть вязать да -да -да. узлы, ассистировать, мы тебе дадим скальпель в руки. И то есть ты должен был научиться быстро взять узлы, ты должен был знать безукоризненных операции. Вот после этого тебя берут на ассистенцию, ты не третий стоишь, не крючки держишь, а ты помогаешь хирурги прям и он может, ты прям рядом ты работаешь свяжешь узлы то есть у него есть чувство и понимание того что ты это можешь сделать что ты не не распустишь узел там mm -hmm. или довяжешь его до конца чтобы он не раз не развязался и правильно будет он ты будешь ему правильно помогать то есть после этого только дадут тебе скальпи в руки опять же тебе дает его сейчас конечно немножко по-другому обучение идет но тогда так учили всех, вот к те, кто х хотел быть хирургами, потому что даже в войсках, когда ты при при прибываешь, у тебя же все, ты военный врач, должен лечить ухо, горло, нос, пенициллины, ты да. все должен, да. Я в медроте, когда вызывают, если проблема какая, то ты должен знать весь ход операции, в том числе, ну и все, которые угу. вот полостные операции. И э, хиру, хирурги учились, когда они, конечно, э, ну, не то что там методология, но это мы учат в институте, как вязать узлы, в какую руку брать скальпель, как его держать, так или и так, там э, один зажим, два зажима. Ну, то есть вот эта техника сама оперативная, она преподается и она преподавалась. И когда попал уже в больницу работать, то Отличия, конечно, были хирургической как бы, базы, да, основы которую нам преподавали, от того, как оперировали гинекологи женщины. Ну, даже скажу так, что хирурги, они всегда, ну так, слегка как бы подшучивали, что вот вы опять с этими спайками вызываете, вот сами не можете... Ну, если операция большая, сложная, приглашаешь на операцию не только гинеколога да, да, да. Понятно, если там или <coughs> лет, апоплексия, это, понятно, два хирурга спрашивают. А если там гнойно-септический процесс, да еще с, с повреждением кишечника там, или органов, или там абсцессы, это ведь... Общехирургическая патология, то есть это не только одного органа поэтому мы приглашали хирургов и они показывали у нас замечательные хирурги которые работали вот в больнице они видно было какая у них школа ты учился у них они тебе показывали классику как разъединять надо как смотреть как сушить как что и понимаете, в экстренной хирургии конечно там случайных людей нет они быстро отсеиваются, потому что не каждый сможет по ночам 3-4 раза ходить в операционную, лечить э, патологию, которую, как бы, она, э, то, что сл случается с людьми, да, то есть э, были все, даже в гражданской больнице именно взрывную травму привозили, когда вот в Самаре, помните, рак был, там э, беременную женщину привезли, мы оперировали ее в общеоперационной, это же катастрофы там, когда повреждения такие. Все вместе, и травматологи, и урологи, и хирурги, все собираются, когда нужно работать. И ты видишь, кто как работает, кто как. Вот. И в плане того, что вот отличалось или нет, да, немножко отличается, немножко потому отличается. что база, да, есть. Вот. Но я даже помню, когда в роддоме, раньше в кесарево делали нижнюю середину лапартомию, да. Вот, разрезы по линии, значит, бикини, да, косметические швы. Даже я, я застал это время, когда в роддоме не делали. А в гинекологии мы начали делать, потому что, ну, как-то вот странно. Ну, я понимаю, вниматочная полостная, но хирургам надо все-таки доступ большой, чтобы было это... Но когда ты явно уверен в диагнозе, когда ты можешь сделать и операцию провести и все посмотреть, но все-таки разрез будет минимальный. Эстетика, и женщине, Эстетика, конечно. да, Конечно, лучше сделать так. В гинекологии это мы делали, а в роддоме этого не было. Вот. И я, в общем-то, горжусь тем, что я первый в роддоме в себя это дело, ну, как бы, начал делать кесарево сечения а потом потихонечку все, все начали делать, научились. И, в общем-то, мы к тому времени, когда уже сейчас эта операция считается вообще ниже, да, да, практически да. не делают. Но мы это вот уже 20 с лишним лет назад, когда вот только начали, мы это внедрили у себя. Это методики были известны, но просто э, не было коммерческих роддомов, может быть, там бы они быстрее бы пошли бы по этому пути. Да. Вот. Но в больнице но профиля все-таки немножко, раз, на немножко акцент, другое, конечно. да. Там акцент на другое, там просто по-другому бывает. А вы, получается, в коммерческой медицину уже только в Питере приехали? Да, да, то да только. Да, здесь да. А, Я, меня приглашали, там у нас э, тоже были несколько, э, э, понимаете, как получилось, что э, при роддоме был у нас э, ну, как платные услуги ввели, когда можно было. Врачи по договору, по договору народа, да, да, да. да, и это ввели на территории больницы, сделали отдельный корпус, ему туда, то есть как бы элементы частной медицины уже были у нас тогда, но вот чтобы чисто вот в частную я, было приглашение, но ну, я что-то как ну, наверное, побоялся тогда уходить потому что там не было, ну только с нуля открывался, я что-то не решился. Потом, когда ты работаешь на одном месте, у тебя уже все налажено, все, ты уже знаешь, все. Очень сложно менять место, ну, а где ты Ну, вот э, я потом долго думал <laughs> и жалел, что, наверное, было лет 10, пора и уйти, а получилось, что 20 лет, а потом и заведование, то все, и только потом ушел. Когда уже на высшую должность. Ну зато для частной медицины приобретение очень опытного человека, мне кажется, это круто. Ну да, это нормально. В общем-то, я говорю, тут я помню, когда я только на ритейлы пришел, были несколько вот, встреч с беременными, и они вопрос задавали. Ну кто-то задавал, что вот что мы в частной работают только вот врачи, которые там ну, не удалось что-то не получалось, да, вот да, они есть ушли. Такой. Я говорю, вы знаете, я говорю, может быть, и такие, всякие бывают люди. Медицина вообще ведь это очень многообразная такая специальность, и все, все, что, все что угодно может быть, но вот конкретно у нас, например, у нас молодых-то нет врачей, все уже все, с каким-то опытом, да, у одних больше, у других меньше. Кто-то был сразу в роддоме, и кроме роддома ничего не видел, но кто-то пришел из больших больниц, там есть все, а есть роддома, где тоже есть все и много чего. Ну, конечно, опыт никогда не мешает. Тем более чем. Опыт никогда не мешает. А по поводу опыта, я прочитала, что вы, прямо сейчас зачитаю, вы являетесь членом Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. Это что такое? Я просто Это, не про э -э такое. Нет, есть такое общество, есть общество акушеров-гинекологов, есть да. анестезиологов, акушерских А вот именно акушерских да -да -да. анестезиологов реанируют. Ну, есть, просто они, значит, проводят, проводят тоже вот и выездные, и на месте в Москве эти, значит, съезды, съезды, конференции, да. да. Вот почему именно туда? Потому что там, ну как-то упор делался на экстренную помощь, акушерскую в том числе. В основном, да, мне как-то там очень было это близко. И потом они очень часто приезжали вот в Самарский регион, то есть Вы это, Самара, знали их это Казань, оттуда? ну там рядом как бы это не обязательно ехать надо в Москву было. И много конференций проходило именно в Самаре. Я вам скажу, что он, ну вот Раньше ведь были школы, допустим, петербургская и школа, московская. к кушерства, московская, да. Но почему-то не никто... Ну, кто-то почему-то забывали, что еще была Казанская школа. И когда я учился в Казани, это кафедра Груздева была. Mm -hmm. Был такой очень известный кушер-гинеколог. Так вот, там школа была казанская, как бы вот эта Груздевская школа к кушерства гинекологии. Она близко была к Петербургской. Вот, ну, немножко отличилась от московской. Но я в Казани учился потом еще в 2008 году, когда был заведующим гинекологическим отделением, и э, нужно было выполнять, ну, план по госпитализациям, и мне главный врач сказал, ну, как почти в армейском порядке, что мало того, что вот есть самые больные гинекологии достаточно много женщин, у кого проблемы с выпадением органов э, половых. Э, вот у нас тут пол района чуть ли не, не обращаются. Они все едут в город на пластике. Давай-ка есть учись и будешь делать пластические операции. Ну, я а -а -а. говорю, хорошо, есть. Я учился в Казани влагалищной хирургии. Сертификат есть. И тогда я понял, что это тоже э, хорошо забытая э, методика по лечению, ну, определенных заболеваний женской половой сферы, но без, даже без лапароскопии, да, и там в Казани чем мне понравилось, то, что, ну, это вот такая школа, это очень сильный э, университет, они э, дают тебе возможность, посадили рядом, показали, как делаться, и потом делаешь ты под их присмотром, то есть непосредственно все у постели, так сказать, больного, но это... Это через неделю ты уже, ну, понятно, что у тебя хирургический опыт есть, да, ты, да, ты да, умеешь да, что-то, ты пришел. Да, ты анатомию знаешь, но тебе надо было просто показать. И когда э, показывают мастер-класс, когда можно, допустим, э, ну, возрастная женщина показывает ампутация матки, например, с большим узлом, и когда это можно сделать без лапароскопии, а сделать чисто вагинальным путем, то есть вообще разрезов нет. Все можно сделать через, через ну, влагаличным mm -hmm. доступом, Ну, это делать все-таки рожавших женщин. Понятно, да -да -да. что нужен доступ, чтобы... Вот. Но тут вообще все красиво, да? То есть ни разрезов, ничего, и опухоли нет. Все можно делать с этим путем. Вот. Поэтому я этим занимался, пока не ушел работать в роддом. Потом уехал, и у меня были там ну, врачи, которые этому учились. Потом у меня, и вот они сейчас этим занимаются. Но вы сейчас не занимаетесь этим? Да? Ну, сейчас нет, потому что мне хватает акушерства. Я, в общем-то, в душе... Все эти акушеры-гинекологи делятся на две как бы категории. Акушеры и гинекологи. Специальность – да. Но когда кто-то уходит именно в гинекологию совместить и акушерство да. и гинекологию оперативную достаточно сложно, поэтому у кого больше лежит чему-то У вас сейчас как акушерство? <свят> у меня да, я у меня я начинал с роддома, поэтому для меня акушерство это как бы вот, ну, ближе. А если вернуться к анестезиологии вообще, да, очень сейчас обсуждаемая тема, хотя вроде уже не новая, но тем не менее постоянно постоянно обсуждаемая тема эпидуральной анестезии. Вы ее любите вообще? Вроде. Я ну, это... ее люблю, я просто глубоко убежден, что э, если... Это как любой э, медикамент, любой uh -huh. инструмент в медицине. Если он сделан вовремя, в нужное время, в нужном месте, то это очень хорошее средство для того, чтобы обезболить роды. И на сегодняшний день, пожалуй, вот альтернатив лучше я, я не вижу, потому что и я помню, когда э, работал в, в, в роддоме, ну, в, в, в обычном, так сказать, режиме, э, да, был анестезиолог, их было даже два, но ну, один был на опер, оперблок, второй анестезиолог, он мог, ну, дать один сон-отдых, э, сделать одну анестезию, например. Но когда у тебя рожает 10 человек, одномомент он физически не в состоянии всех обслужить, а было так, что у меня одновременно приходишь на работу, 10 человек рожает, вот смена сдала вечерняя, все там поступили, кто ночью, кто вечером, кто всем утром. Молодых. Их, по идее, все можно, но половине то точно можно... сделать, нет, а возможностей нет. Хорошо. Вот, поэтому были методы, ну, из недоказательной медицины, что только не делали, кто-то... Э кто-то нож там или спазмолитики, кто-то промидол, да. Да, он раньше делался, может, и сейчас сделал, сейчас где не Где-то, то и делать, сейчас да. делают. Вот, да. Вот, ну, порог у всех чувствительности разные, естественно. Кому-то добрым словом можно обезболить, погладив по спинке, да, мужу говорим, давай, вот, массаж да, делай, чтобы да, будет хорошо. Да. Кому-то в душ, а кому-то нужна э, и действительно педуральная анестезия, да еще дать возможность отдохнуть и поспать, чтобы uh -huh. человек все-таки. У меня тогда у меня хорошие отношения, к ней абсолютно нормально. Я говорю, все должно быть сделано просто. В как нужное в место и в нужное время. время. В У меня просто есть несколько вопросов от девушек. Вот, они такие, знаете, тезисные. Вот я хотела бы, чтобы мы с вами сейчас опровергли или наоборот подтвердили, согласно с утверждением или нет, что эпидуральную анестезию чаще ставят в платных родах, чем по ОМС. Девушка вот как раз про эту же ситуацию описывает, то, что мы сейчас с вами проговорили, что когда делали эпидуралку, то меня постоянно наблюдали. Она рожала платно, измеряли давление, смотрели КТГ, и возможно, что пациентам с эпидуральной анестезией нужно больше внимания. А по ОМС, когда рожает поток женщин, это внимание в ну, большом количестве дать не могут. Поэтому по ОМС меньше эпидуральных, чем на платных родах. Ну, плюс-минус. Мы сейчас про это говорили, что нет анестезиологов. А вот внимание повышенное действительно нужно? Ну, повышенное внимание нужно... Есть анестезия, нет анестезии. Это да. Это акушерство. Раньше ведь не было аппаратуры. Я начинал тогда, когда мы ходили со стетоскопом слушали и каждые полчаса в родах ты должен это, а после потуги ты обязан после каждой потуги слушать сердцебиение плода сейчас есть аппаратура она может постоянно, может не постоянно в режиме, почему при пособиях в виде анестезии, эпидуральной нужно наблюдение не то что повышенное, оно должно быть ну, практически постоянным при этих анестезиях ну, бывает понижение артериального давления бывает вот, ухуд... он не то что ну, ухудшается грубо говоря масшим кровоток могут может быть повредающий какой-то момент быть там на плода поэтому надо все это смотреть слушать поэтому внимание естественно есть все-таки это пособие это лекарство еще вводится вот таким образом вот сказать, что меньше внимания будет там или нет, да нет, ну в родах внимания оно. Но повышенное должно быть у всех, но если понимаете? поток, к сожалению, Но и... на потоке я говорю, это сложно. Я не могу сказать сейчас, как на потоке. Я 6 лет не работал в муниципальном да. хранения. Но на потоке это все равно. На потоке сложно, да. История. На потоке сложно. Я просто хочу, чтобы мы уточнили, что речь идет не о том, что от эпидуральной анестезии начинаются какие-то нюансы. А речь идет о том, нет. что мы просто, когда женщина без анестезии, то организм показывает, что с ним происходит. Когда под анестезией организм перестает показывать, соответственно, нужно отслеживается, то есть не было да, да, сейчас да. услышит, скажет ага федеральная связи значит вредна от нее вот эти вот вот, это, вот, это, вот, это. Это. вот самый простой пример да вот мы э, поступает допустим женщина э, ночь или там полночи она не спала у нее усталость уже от родов она то, вступила в род начался активный фаз да больно да, обезболить но она и предыдущую ночь оказывается плохо спала у нее сил на подушной период уже просто да, физически не будет да, никаких. Да. Что делает эта анестезия? Она дает возможность женщине отдохнуть. отдохнуть. Вот за эти полтора часа, ведь у нас такие есть, которые в схваточки то будут идти. Но ты тоже полтора часа, ты как ты будешь вот а, а что-то ну, постоянно ходить, будить ее тоже Конечно, не факт. Нет. Вот для этого есть аппаратура слежения. У -у -у. Да? Ну, у нас есть Моника известная, да, уже. Да, там, там все знают, да, да, да, да, да. есть просто монитор поставить, чтобы он писал, и ты видишь графически. Но ты видишь, сидя в кабинете, она спит, а ты смотришь и видишь, да, схватки идут, да, да, они чуть реже стали, но они хорошие, тоны идут, mm -hmm. нормальные. Пульс женщина, женщина спит, все хорошо, но ты знаешь, что там тоже все хорошо, что ребенку неплохо от нее и ты не оторван, так кстати, от нее. Да. То есть ты ее наблюдаешь в таком почти, ну, практически непрерывном режиме. Угу. Следующий такой тезис, как раз тоже мы с вами говорили, что должно быть все поставлено в нужное время, в нужном месте. Тезис. Эпидуральную анестезию не делают на маленьком открытии. Девушка пишет о том, что говорит, почему кому-то делают на открытии 4 сантиметра, ведь непонятно, будут дальше может быть маленькое раскрытие, может быть, как-то замедлится родовая деятельность. Дело все в том, что анестезия эпидуральная делается не только с целью. Только обезболить роды. да, есть медицинские показания, например, когда нужно, э, ну, бывают так называемые ригидные шейки, да, ригидные шейки матки, которые шейка, ну, или не совсем готовы, или была, как лечение было эрозии в виде, там, конизации шейки, там небольшая, может быть, какая-то, ну, умеренная деформация шейки рубцовая. Эти шейки матки они хуже раскрываются в родах, они бывают даже не до сглажены, вроде схватки идут, уже все, они... а шейка требует чего-то того, чтобы снять спазм, вот чтобы э -э, она лучше раскрывалась. Вот поэтому это же все индивидуально решается. То есть, если посмотреть, если э -э, даже раскрытие будет 2-3 сантиметра, но родовая деятельность э -э, нормальная, сильная. Но почему нет, можно сделать анестезию. Она, наоборот, будет здесь показана даже раньше. Я говорю: опять же, это все тезис тот же. В нужное, в нужное время, время, в нужном, в нужном месте. месте. Все решается индивидуально. 4 сантиметра это не критерий. И 5, и 7, и 8 не критерий. Иногда бывает приезжают, 8-9 сантиметров раскрытия. Да. Казалось бы, вот, да. но схватки настолько болезненные. Человек устал, он просидел, там, ну, роды стремительно шли, дома, пока доехал, открытие большое. Ей надо дать возможность э, все-таки тоже отдохнуть. Она не родится, чем через 20 минут. У нее будет роды, все равно, час-два можно сделать на таком открытии. Почему нельзя? Можно. Да, и на потоках сейчас тоже и и потуке, не да. отличают. У меня, я, ну, у меня есть опыт, когда есть же такое понятие вагинизма, да, да у женщин. Есть да, женщины, да. у которых это проблема, а она боль там еще да, хуже да, да, ей да, становится. Да. да. Так вот для таких как раз потужной период с, с анестезией – это благо, это самое благо, то. Да, да, да, да, и когда вот стали... У меня, конечно, опыт появился с эпидуральной анестезией, ну, практически вот мы, ну, не, не все, но процентов 90-то мы делаем, и видишь, что, во-первых, и травматизм меньше, и травматизм промежности в том числе, а это когда меньше разрывов, меньше швов и меньше проблем в одних родах, вторых, третьих, а это профилактика проблем в будущем согласна. Согласна. Меньше а будет пластических, пластических, операций. пластических операций. Согласна. Про швы, раз вы заговорили, тоже такой очень вопрос, постоянно возникающий. Когда швы после эпизиоли, или после разрывов почему-то где-то делают только под этим прысканием холодной водичкой, да, так называемый ну что там, лидокаин или что. Где-то вкалывают укол, где-то вообще делают медикаментозный сон, ну такой там короткий наркоз общий. Понятно, если есть эпидуральная анестезия, то под ней все решается. Почему так по-разному потому что женщины пишут что господи вот вот когда зашивали это было хуже чем родить что от чего зависит и почему в 21 веке нельзя придумать какой-то способ чтобы не было больно когда зашивают? ну я вам говорю что я когда вот начинал работать может быть потому что это после хирургии пришел Хирургии всегда любой разрез разрыв любой рвану рвану. если надо наркоз можно было но есть понятие инфильтрационной анестезии. Да? Можно было спокойно ввести определенную дозу новокаина, обезболить, лидокаин тоже вводился. Вот, делается анестезия локально, то есть местно. Да? И все. И ты можешь спокойно ну, это как работать. На зуб, условно, как это на примерно, зуб. да, примерно так, да. И когда я работал в роддоме, я тоже не понимал, почему нельзя сделать. Да. Не, ну, врачи некоторые не делали вообще. Ой, потерпи, вот да терапии. Вот, и лапочка, сейчас это, к сожалению, остается. Я тогда. Дело всем ну что жалко навокаина что ли да вот копейки стоит его вот вел да и все потом ты же в роддоме находишься да аллергическая реакция бывает на новокаин, но для оказания этой помощи если только на, филакти... на филактический шок то это все есть поэтому всех делали под инфильтрационной анестезией потом когда э, э, если допустим повреждений много различные объем большой то, конечно, проще пригласить анестезиолога, сделали внутривенную анестезию, человек 15 минут поспал, да? никому не мешал и все. Но мы так и делали. Вот, а в эпоху опедуральной анестезии проблем как бы вообще перестала существовать. Да, потому что добавили и все. Добавили и обезболили и все. Когда э, женщина лежит спокойно, не мешает тебе, ты спокойно делаешь свою работу, спокойно восстанавливаешь целостность, так а не всех. Меньше погрешности, меньше кровопотери, да всего меньше. А, меньше ну, с этой стороны лучше. Ну а so если overall, grands. вот у вас без эпидуралки женщина и есть разрез? Если все-таки разрез, ну совсем немного, да, ну вот я вам скажу, что я как-то сильно часто не сталкивался, что у меня проблема какая-то была с обезболиванием. Я предлагаю, можно местно, можно вену, можно... Ну, брызгать это такой вот метод, не очень, конечно, надежный. Или инфильтрационная анестезия, или укол, или, или укол внутривенный, да, кратковременный сон. Да. Угу. Вот. А инфильтрационная анестезия хороший метод, его просто, может быть, не так часто использовали, но хирурги его любят во всех поликлиниках, насколько я знаю, если удалить, удалять панориции там или какой или что-то да, туда всегда вкалывают. Всегда а почему ты зашиваешь? Я ну, там, сейчас проводниковая анестезия, да. но еще такой вопрос остались. тоже про боль <laughs> у женщин. У вас просто на сайте, про вас, да, написано, что очень бережный осмотр доктор делает, в общем, все прекрасно. И это же боль женщин, которые тоже говорят про роды, про ощущения в родах и особенно первый осмотр, когда она попадает Приемный покой. И потом, когда в родах, что, Господи, меня так смотрели, что там, ну, не знаю, искры из глаз, это тоже было хуже, чем родить. А, вопрос у меня такой: почему, вообще сколько раз нужно делать этот осмотр? Потому что тоже разнятся мнения. Кто-то говорит, зачем вообще женщину смотреть в родах, да, так часто, почему это подходит и делают. И почему этот осмотр так болезненный, и почему-то ничего нельзя с этим сделать? Ну, э -э понятно, что осмотр первый, когда женщина поступает в роддом, он ну как без него? Ну, он нужен. Он нужен. Да. Потому что, чтобы оценить э, то состояние, в котором она поступает в родах, не в родах, э, нужно посмотреть, какое раскрытие шейки, целый пузырь, если там вода, отошли не воды, тоже нужно определять. Дело все в том, что кушеры-гинекологи глаза на кончиках пальцев, да, так говорят. Поэтому осмотр... Он обязателен. Другое дело, конечно, как проводить. Можно, с, значит, как делали иногда, вот так поступает, там было там два, тонкая шейка, можно вообще до шести дотянуть. Вот-вот, как и вот говорят, да, тянуть, там расковыряли, растянули. Да-да-да, там амниутомии тут же начинают да. делать, типа вот сейчас это, чтобы вот, роды еще сильнее начались и все. Ну, это, это все-таки, наверное... так агрессия. агрессия, так называемая, да. Вот. и, естественно, ну, я про против нее, как бы, да, уже из высоты свой, своего возраста, вот, и стажа вот, в работе я уже много чего видел. Вот. И неблагоприятные результаты, плохие результаты, это вот когда вот, вот этим занимаются. Да, да. да. Вот эти разрывы, растягивания, подтягивания все прочее. Если там много ведь не надо, да, чтобы определить, есть раскрытие, определить целостность плодного пузыря, вставление, правильное, неправильное. Есть врач опытный, ему достаточно буквально там, ну, секунды, чтобы понять, что и как происходит. Есть приемы наружные, да акушерские, с, которых, с помощью которых тоже определяется и позиции, угу. и рост, вес, там все можно примерно угу. прикинуть. Вот. И, ну, я не могу сказать, что он прям безумно болезненный, как правило, нет. Манипуляция, она, ну, может неприятно быть, особенно если во время схваток идет активная фаза родов. Но вот почему эпидуральная анестезия хорошо? Потому что даже иногда определиться с позицией, с детки бывают меняет позицию с одного вида в другой переходят чтобы понять почему роды идут так они а и так нужно определить проводную точку да как стреловидный шов это гораздо сделать тогда когда женщина лежит полностью обезболенно поэтому иногда бывает что вот поступает да посмотрели понятно что вот она в родах когда уже начинается более активная фаза и чтобы Понять, что и как, не обязательно смотреть через там 15 минут. Ну, вот она рожает, мониторы 2 три 4 часа. И если есть показания, они возникают показания через четыре-шесть часов. То по любому нужно посмотреть динамику родов, да? да. Если она не начнет сама там тужиться или что. Вот только тогда и есть. А вот смотреть бесконечно каждый там час-два. Это та же это, рутинность и это не нужно абсолютно. Не да. история. А, хорошо. Про вас в одном отзыве написали что часто врачи с большим опытом цепляются за пережитки Советского Союза, не следят за изменениями в медицине. Игорь Леонидович следит и анализирует, что изменилось, насколько это целесообразно, и не держится за то, к чему просто привыкли. Вот у меня в связи с этим вопрос: что для вас пережитки в акушерстве, чего уже нет? Вот я вам скажу, что, ну вот... Не все так плохо было в Советском Союзе в плане медицины. Все-таки нас учили и выучили, я не считаю, что у нас плохо. Вот мы учились на живых людях, да, то есть и лечили. И, ну, вот методология, конечно, вот в плане акушерской помощи, она, я помню, когда приходил в роддом, да, у нас, ну, в среднем 20-25 родов в сутки. Роддом небольшой при больнице. Вот. Отделение патологии беременных там поступает 10-15 человек. Те, у кого срок там, 40 недель, они ну кого-то схватки есть, у кого-то нет предвестников, но не рожают. Но если сейчас от отделение не освободить, то есть не дать им возможность родить, то завтра еще 10 придет, а куда их класть понимаете и вот эта вот система была то что пришли ага, 5-6 человек на амниотомии вот хочешь не хочешь а их надо и вот дежурная бригада вскрывает плодные пузыри ну это рода возбуждение это в общем то да есть такая методика но она была тогда как-то более распространена Ну, наверное это только чтобы оборот койки был да. такой вот да. наверное, это было это конечно это плохо это плохо идеальный вариант конечно когда начались схватки все хорошо приехал у тебя начало родов там или активной фазы и ты рожаешь и и врач который в общем то обязан тебя смотреть наблюдать его задача не пропустить главную патологию uh -huh. чтобы не было отклонений от нормального течения родов все это самая главная задача врача дальше это все остальное уже природы, сделает. природы сделает да но когда идут отклонения они все равно есть эта медицина Врач должен понять, что это, почему, и обязательно поговорить с женщиной, если есть там партнер, чтобы объяснить, почему нужно, вам надо вот, вот убирать плодоносные, а почему не надо, а почему нужно подключать их к почему не нужно. Что... Это тоже современная история, чтобы объяснять. Раньше, да, раньше не да, да, меньше, да, было. Ну и потом в родзал, понимаете, когда роддома-то были как режимные на Да, Да, да, да, да. да родственники стояли мужья махали там до окна в решетках и решет, так да, далее конечно это, это конечно, было, да. это конечно. конечно а вот если взять такие современные самые современные моменты что например доходить сейчас дают до там чуть ли не до 42 недель не, не вмешиваться но ну, если все хорошо мы не говорим сейчас какие-то ну, долги да, да. вот чисто о все хорошо вы даете так конечно сейчас же да? тенденция вообще э, не только у нас вообще в общем мировая когда стали Достаточно ну, долго носить беременность, и 42 недели. Бывает, что есть такие, кто и 43, сорок 44 да, рожает. Да. Но, опять же, зависит от того, как посчитали, правильно да. или неправильно. Не, не секрет, что иногда рожает у нас женщина в 42 недели, ребенок рождается, он вообще признаков даже переношенности нет. то Есть маски, и, и вообще хороший ребенок. Вот. Но перенос на беременность тоже никто не отменял, статистика есть, она есть действительно, но не так много. Все-таки пролонгация беременности сейчас вот как раз ближе к сроку с 42 неделями. поэтому мы даем возможность э, ходить до того срока, чтобы хотя бы спонтанно, ну пусть не активно началась родовая деятельность, но чтобы хотя бы созрело, э, родовые пути созрели, дозрели, то есть чтобы были налицо признаки биологической готовности к родам вот когда они есть тогда эффективен будет иметь престон которым сейчас мы пользуемся который в протоколах по рода подготовки к родовозбуждению тогда эффективная амниотомия будет то есть когда просто не хватает чего-то но ну, звезды вот на небе не так стали поэтому она никак не может начать рожать А бывает что да причина допустим маловодий там да, надо, надо брать да. только оболочки оно само будет само даже счет, в этой ситуации даже пойдет. если понимаем что надо сделать поговорили согласны все 42 недели мы же тоже не сразу вот подключаем окситоцин мы даем возможность чтобы сыграло природный все-таки вот этот рефлекс воды отошли при доношенной беременности если биологическая готовность к родам есть то как правило в течение 4 часов Какие-никакие, но схватки развиваются. Начнуться. И, как правило, даже начинается родовый деятельность без других манипуляций. Хорошо. А, пульсировать пуповине. Сколько времени даете? Ведь сейчас тоже очень такая модная, популярная тема, что чуть ли там Ну, даем. Сразу часов. скажу, что вот пока не закончится пульсация. Сколько это будет? Это вот у всех по-разному. А если закончится, женщина говорит, дайте еще хочу. Ну, если нет признаков кровотечения если так все нормально ну давайте давайте подождем давайте подождем а, хорошо вопрос зачем вопрос зачем да а, у меня всегда такой есть традиционный вопрос к мужчинам шаром гинекологам присутствовали ли вы сами народах своих детей не знаю насколько тогда это было возможно потому что дети у вас уже взрослые. и а, рекомендуете ли вы женщинам брать с собой мужей народы мы ну, первый опыта. сын у меня, э, у нас родился в 86 году. Я туда был э, военным врачом и служил в другом месте. Жена уехала рожать к родителям в город. Вот, и она рожала в больнице там. Был традиционный советский такой подход. Вот, роддом – это режимное учреждение. Не пускали Отошли никого. Отошли воды. Да. Значит, вот себе, пожалуйста, родовозбуждение «Порошки хины». Ну, это вообще-то, уже тогда это было не вот так распространено, но уже как бы пережиток был, вот, и она, конечно, ну, тяжело ей было в родах, потому что другого ничего не было, вот, ну, может быть, поэтому, как бы вот этот негатив, он немножко сказался на то, что она охота отбили вот от родов на все потом дальнейшую жизнь. А второй, когда ребенок рождался, я был обширым гинекологом, но работал в роддоме, и она рожала, значит, у нас в роддоме. Вот, ну коллеги всегда, медики, они, когда все в одной большой семье, так сказать, они тебя не пускают близко, да. но ты рядом стоишь. Да. То есть я присутствовал до, ну не скажу, что я был как бы партнер в родах, потому что Наверное, на чаше весов было или просто партнерские роды, или вот то, что ты знаешь, что может быть. да. да? да, да вот да, это да. вот очень сложно контролировать, вот эту ситуацию. Ну, во всяком случае, все было нормально. Но после родов, я помню, как мы сидели, было все хорошо, и родился ребенок, мы были в отдельной палате с ней. И у нас тогда в роддоме были палаты совместного пребывания уже, и она была после родов уже в палате совместного пребывания. То есть, уже был совсем другой Опыт, опыт так, да, да, и у нас не было анестезии эпидуральной, как не понадобилась она, но мы были в душе, вот у нас была замечательная кушерка, которая с ней практически весь активную фазу, они простояли в душе, и она говорит, вот лучше, вот если бы я знала, что можно, так, так можно, да, да ага, я бы да, тебе пять да. человек дорожил. Вот разный подход, хотя не было никаких видов анестезии, ну я имею в виду не эпидуральной, ничего. Поэтому вот э, в плане присутствия я считаю, что это очень хорошо. Ведь это праздник для семьи, да, когда конечно, ребенок рождается. Конечно, Мы сидели и плакали от счастья. Вот, слезы катились. Семейный окситоцин. Да, да. Поэтому это хорошо. И я только за... У нас тайн никаких нет от э, мужей, от... Если семья хочет вместе... Вот чем это хорошо? То, что у нас там родзал-то не был семейным, но получилось так, что рожала одна, потому что в этот момент больше никто не mm -hmm. рожал. Сейчас-то можно выбрать Конечно, себе роддом, где родзал, будет индивидуальный да. родзал. Никого другого нет. Да. Можно сделать свет приглушенный, можно ярче, можно зеленый, можно синий. Можно шторы открыть, можно закрыть. Можно сделать теплее, можно холоднее. Сейчас... Свечи, роди бога, музыка. Ну, сейчас гораздо больше есть вот этих факторов, которые могут поспособствовать более такой вот, ну, она более интимная обстановка, но она интимна в ту же беда не индивидуальная, то конечно, что вам нравится. Конечно, конечно, И это очень хорошо. роды, потому что этот процесс все-таки, я вам скажу, такой творческий, да, вот. И я только за партнерские роды. Нам вот как специалисту, вот ну вот врачу, шерогинекологу, не мешают родственники, не мешает, ну если там мама или доула или папа. Наоборот, они помогают, они Конечно. здесь рядышком, они хорошо, тайн нет никаких процессов. А Спасибо. Вы 32, получается, да, года именно в акушерстве. Да. Вот скажите, пожалуйста, ну, я думаю, что много тысяч родов прошло, да. не, не, не будем к этому общему, может быть, я думаю, что много тысяч родов прошло через ваши руки, через ваши глаза. Скажите, пожалуйста, у вас есть ответ на вопрос, чего же хочет женщина? Она хочет, наверное... Ну, и скажу, сострадание, наверное. То есть она хочет, ну, мне так кажется, что она хочет, чтобы папа тоже прочувствовал вместе с ней этот процесс рождения ребенка, новой жизни. То есть не просто сопереживание, что вот мне больно, и тебе должно быть больно. Но именно вот соучастие в этом процессе, что не я родила, а мы родили. Вот примерно так, наверное. Слушайте, это очень хорошая такая завершающая нота нашей беседы, потому что это как раз новый аргумент в пользу того, зачем брать мужа народы, для того, чтобы мы родили. Очень классно. У меня просто был случай, разные были за время работы. Но вот иногда, когда есть вот очень эмоциональные мужчины, да, они иногда рожают и... Изображают. Они тужатся вместе с вместе вместе дышит. Я иногда да. боюсь, думаю, только бы э, да. плохо не стало папе. Потому что у него лицо красное, да, он весь да, уже да, покрылся да, испаренный, да. и он весь в этом процессе. Вот когда смотришь на таких вот вот. Вот, честно говоря, душа радуется. Душа радуется, нравится, да. да. А у меня тоже душа порадовалась после беседы с Игорем Леонидовичем. Это доктор, акушер-гинеколог, который сейчас работает в клинике Скандинавии. И кстати, мы снимаем сегодня интервью в студии, которая называется Сканди. Мне кажется, все сложилось. Да. Так что смотрите наше интервью, загадывайте классные желания. Вот елочка вам в этом поможет. И пусть все у вас будет хорошо. Спасибо да. большое.